Всем привет! С вами сервис быстрых обменов криптовалют xhub.io, в сегодняшнем видео я расскажу вам как вывести свои деньги с заблокированного Яндекс кошелька. Пару слов о платежной системе Яндекс деньги. По данным аналитической компании Яндекс деньги во второй по популярности платежный онлайн сервис среди россиян, его обгоняет только Сбербанк онлайн. В 2019 году сервисом Сбербанка Хотя бы раз воспользовались 83% россиян, а Яндекс деньгами 53%. Заходим на сайт Яндекс деньги. Нажимаем кнопку написать в поддержку. Далее заполняем форму обращения. Нажимаем ⁇ Мой кошелек заблокирован ⁇ В пояснении задаем вопрос. Вписываем номер заблокированного кошелька. Вписываем номер заблокированного кошелька. И вводим почту. Далее на почту нам приходит информация о дальнейших действиях нам необходимо доказать законность появления у нас этих финансовых средств. Для этого нужно подготовить справку 2 НДФЛ, либо предоставить договор займа. После этих нехитрых действий ваш кошелек разблокирует. Если после этих действий ваш кошелек не разблокирует, вам придет уведомление о расторжении договора. Для этого вам нужно будет вывести ваши денежные средства, не дожидаясь окончания проверки путем расторжения договора на основании заявления. Как заполнить заявление? Вам в письме необходимо будет перейти по ссылке. В зависимости от способа получения. Если ваш счет находится в российском банке, переходим по этой ссылке. Если же ваш счет в иностранном банке, то по нижней ссылке. Переходим в форму заявления. Заполняем данные. Указываем номер заблокированного кошелька, номер вашего контактного телефона, также адрес электронной почты информацию о получателе денежных средств, реквизиты документа удостоверяющего личность, также несколько дополнительных вопросов и заявление на перевод. Хочу обратить ваше внимание, что счет должен быть указан именно ваш, именно того человека, чей счет в Яндекс Деньгах заблокирован. Распечатываем этот документ, ставим подпись и число на момент заполнения, после чего делаем фото или скан и отправляем на почту поддержки Яндекс. В течение 60 дней после подачи вашего заявления на перевод ваших средств, деньги поступят вам на счет. Поставьте лайк этому видео, чтобы больше людей ознакомились с этой информацией, а также подпишитесь на канал, ведь впереди вас ждет много полезных фишек по теме электронных платежей.